Плотное раскрытие информации, большой объем информации он будет на съезде. Основной посыл заключается в том, что на российский рынок, что бы там ни говорили, что мы выходим из кризиса, что мы выходим из рецессии, влияют две вещи. Ну, три вещи, да, вот именно на российский рынок. Первая вещь – это все-таки цены на них, что бы там ни говорили. Второе – это курс национальной валюты. На курс национальной валюты влияет два обстоятельства. Санкции в отношении России, то есть если накладывают ограничения на госдолг, его будут распродавать, да, и доллар будет укрепляться. Вторая ситуация, это, соответственно, политика Центрального банка, скупка в интересах Минфина. да, То есть это, смотрите, получается, что скупка Центральным банком России в интересах Министерства финансов долларов на открытом рынке, приводит к тому, что доллар стоит где-то на 4-6 рублей дороже, чем его справедливая цена. Риск премия за возможное введение санкций еще составляет порядка 5-8 рублей. То есть нужно понимать, что если цена нефти будет находиться в диапазоне 65-70 рублей, 70 долларов за баррель, в этом случае рубль должен находиться в диапазоне порядка 50-55 рублей. Но, как такового, этого не происходит, да, потому что сохраняются вот эти вот ситуации. Плюс есть еще внешние факторы, внешние факторы ликвидности, потому что именно эти факторы влияют на цены на нефть, именно эти факторы влияют на мировую ликвидность, именно эти факторы влияют в принципе на цены сырьевых товаров, да, но об этом непосредственно нам съезде, да, ну то есть вот что касается локальной России, если вы работаете только в рамках российского поля а, и возможности ищете в рамках российского поля, нужно понимать, что вот эти вот факторы влияют. Основные ключевые факторы, факторы, которые влияли, да, то есть на, на графике, на данном картинке, соответственно приведено три графика. То есть черным цветом это наша черная жижа, нефть. Да, то есть, как себя нефть вела в 2018 году. А зеленым у нас обозначен зеленый товарищ доллар. Как себя доллар вел, И синим графиком обозначен индекс РТС. Да, то есть, эти графики, они наложены друг на друга. То есть, нужно понимать, что по итогам года, если бы вы находились в долларах, вы бы заработали 12,5%. Если бы вы вкладывали в нефть, вы заработали бы 6,3%. Если бы инвестировали в индекс РТС, то заработали 3,6%. На что здесь обращает особое внимание, да? И для себя вы должны, в принципе, это поставить как некий такой а, точку, а, на которую, ну, она должна быть у вас постоянно под контролем. Посмотрите, вот первое, да, санкции на Русал, то есть реальные жесткие меры со стороны Соединенных Штатов Америки в отношении российской компании, да, которая очень серьезно напугали инвесторов. Синий график, индекс РТС, ответственное падение вниз. А рубль-доллар, да, соответственно, резкий рост доллара, да, то есть доллар вырастает там, ну, в процентном соотношении получается на 10%. И все, и доллар зависает в неком таком боковичке, да, то есть в боковике зависает, снова август месяц, снова нервозность, снова ожидание введения пакета санкций, рассмотрение в Конгрессе, реальное конкретное предложение что бы такого сделать в отношении России, вот это второй овальчик, да, посередине. Он выделен. И здесь мы также наблюдаем, да, опять ослабление рубля рост доллара и соответствующее падение рынка ценных бумаг, да, то есть на ожидаемых санкций, потому что там, почему это было сильно отражается, потому что есть тяжеловесы, в лице Газпрома, в лице Сбербанка, в лице ВТБ, которые имеют высокий вес в расчете индексов. И, соответственно, санкции могут коснуться именно государственных банков, государственных компаний. Да? И получается, что вот эти вот тяжеловеса, они вводят индексы вниз, акции вводят вниз, а доллар непосредственно растет. Ну и третий, да, третий график, та ситуация, в которой мы находимся сейчас. да, То есть мы вот видим, что 2019 год начался очень бодро. Да? Смотрим на... Синий график, индекс РТС растет, нефть восстанавливается. Да, то есть нефть восстанавливается после падения в декабре 2018 года. Ну, это приводит, в свою очередь, к восстановлению индекса. Да, то есть синий график тоже начинает расти. А зеленый график, да, доллар, он начинает снижаться, он начинает сползать. Потому что цена на нефть растет непосредственно. И тут бабах! Выходит новость. Новость выходит о том, что все, ребят, мы все отдохнули, Конгресс сформирован, давайте снова возвращаться к вопросу о том, что Россия опять никого не слушает, ничего не делает и давайте мы опять ее каким-либо образом накажем. Что происходит? Ответственное снижение синего графика вниз и некое такое поползновение вверх доллара, да, то есть доллар опять достиг уровня 65,5 рублей за доллар и опять подскочил, да, подскочил до уровня 66-67. Поэтому, что конкретно делать? что конкретно делать, да, э, можно говорить о том, что вот, ну, постоянно задают вопросы. Что делать с «Сургут» нефтегазом? Что делать с РТС, с артителевой? Покупать или не покупать доллары? Ребят, вот смотрите, мы сейчас находимся в таком состоянии, что вот самое простое, самое простое. И еще неизвестно, сколько это состояние продлится. И санкции могут вести. Когда вы начинаете играть вот в эту угадалку, на что поставить, На красное или на черное? да? То есть поставить на рост? Рынка акций российского да, или на укрепление доллара, то есть, что делать. В этом случае получается, что вы все равно рискуете. Вы рискуете тем, что элементарно сделаете неправильную ставку. Самое лучшее, что может быть, это понимание того, что все, что у вас есть неликвидное сейчас, оно вас очень серьезно может потопить. Причем, если это неликвидное куплено в кредит, тем более может потопить. Различного рода ипотеки, различного рода автокредиты, да, то есть какие-то крупные активы, которые не работают. То есть ситуация, если у вас еще присутствует долговая нагрузка, она станет для вас смертельной, да, потому что, ну, там, э, рассчитывать на рост располагаемого дохода у людей пока не приходится. И вот я в такой ситуации уже неоднократно говорил, потому что опять то, каким образом выстраивается стратегия, выстраивается видение, каждый инструмент он встраивается в определенный план, каждый план выстраивается в рамках тактических действий, каждое действие выстраивается в рамках стратегии. Каждая стратегия создается из позиции миссии и видения, да, куда вы идете. Меня обвиняли, когда я говорил на 2018 год, ну в принципе я это говорил еще с 2017 года, да. я с 2017 года заявлял о том, что, ребят, хотите спать спокойно, покупайте доллары раз, покупайте акции экспортеров российских, акции экспортеров будут выгодны, выгодны к покупке. И сделайте просто диверсифицированный портфель 50 на 50. И, в принципе, если вы за мной следите, да, если вы находитесь особенно вне клуба инвесторов, то, ну, вот такая самая простая рекомендация, которая всегда исходила на протяжении всех этих 12 месяцев от меня, она заключалась в том, что, ребят, не пытайтесь сейчас переиграть рынок. Рынок очень тонкий, очень сложный, на нем творят правят бал эмоции, страх и жадность. И поэтому самое главное – сохраняйте деньги.